Дорогие друзья, я не раз говорила вам о том, что многие произведения искусства, именно те, которые запоминаются человечеству и вызывают всеобщее восхищение, и много поколений читают, смотрят, любуются этим произведением, все эти... Великие работы не просто так созданы. Они приходят к человеку одаренному, к тому, кто еще не потерял способность вычитывать из пластов мироздания, из этого всеобщего мирового разума ту самую информацию, которая потом станет просто бессмертным и останется в памяти человечества. Мы знаем много одаренных художников, но есть те, которые гениальны и чьи работы просто не поддаются объяснению, как человек мог это сотворить. Например, Айвазовский реалистичное море, словно он сфотографировал. <с> если бы мы не знали, что это Айвазовский, но мы бы подумали, что это фотографии моря. Однажды царь, кажется, Александр II, если я не ошибаюсь, прогуливаясь с ним по берегу моря, сказал ему «Я царь земной, а ты царь моря». Это был величайший комплимент. Великие писатели, чьи произведения остались в истории. Например, Даниэль Дефо, написавший Робинзона Крузо. После него многие наподобие Этой идеи написали книги, сняли фильмы, но остался Даниэль Дефо и только Робинзон Крузо, потому что это было дано ему, и его произведение стало бессмертным. Все остальное, что было под копирку, пришло и ушло. Мало кто знает, что Даниэль Дефо во время спиритического сеанса с друзьями вызывал дух. И пришел на спиритический сеанс некий дух, который назвал себя мистером Крузо. А имя Робинзон. Он сказал, что корабль потерпел крушение, и все погибли, только он остался и 20 лет жил на острове, и так и умер. И просил передать своим близким, родным, о том, что с ним случилось. Что он очень скучал по ним, но, к сожалению, добраться до них никак не мог. И Даниэль Дефо был настолько вдохновлен тем, что услышал, что ту же ночь сел и начал писать эту книгу. Хочу вам сказать, что Генрих Шлиман, который нашел Трою и сокровища Елены, увлекался оккультизмом. Он не был профессиональный археолог. Он не был даже историком. Он особо не знал. И все, что он находил, историки профессиональные считают просто везением. Но он признался своему другу. И есть воспоминания, где сказано о том, что он, что он вызывал дух. И этот дух указывал те места, где были царские захоронения и прочее. И он, найдя, как он сказал, украшения Елены Троянской, это лишь версия, конечно, что именно Елене они принадлежали, он надел это все на свою молодую жену Софию, которая была моложе него на 20 лет, и сделал фотографию, и сказал, украшение, которое носила Елена, носит моя жена. Конечно, он потом сдал это в музей. И он признался, что он вызывал на спиритическом сеансе духа, который ему указывал и показывал, где искать, и что. Я к тому, что все... Великие произведения, которые запоминаются взрослым, детям, это все дано оттуда. И быть может, это реальные истории. Нам кажется, что это выдумки, но мы начали понимать, что очень многое, что нам казалось фантастикой, сто лет назад написанной, сейчас воплощается в жизнь. И, значит, людям одаренным, собственно говоря, подсказывали, что будет. Что будет после? Не зря говорят, поэты немного пророки, да? Вот отсюда это выражение. Однажды я, дети смотрели какой-то фильм или мультик, я даже не помню, и я <клышны> так краем глаза посмотрела, очень интересная задумка, я даже не смотрела. Я вот специально хочу посмотреть этот фильм. После того, как мне это приснилось и пришло, я хочу посмотреть ради интереса. Потому что там был персонаж, который из древней мифологии. Сила, которая сопровождала колдунов, помогала им, спасала их, являлась в образе. Величественным. Сейчас объясню, как он. Я посмотрела это, я запомнила. Я поняла, откуда взять сюжет. Но в любом случае, как там, это тоже нужно быть одаренным человеком, чтобы из этого сюжета все это создать. Просто так никому не дается. Должна быть душа высокой планки. Я видела удивительный сон. Хочу вам сказать, что сны людей силы, они необычные. В них очень много реаль... реальности, информации. Это перемещение нашей души в другие измерения. Но если души обычных людей э очень редко во снах могут встретить сущности, могут встретить своих предков, то души ведьмы, и колдунов – поднимаясь во сне в астральные миры, поднимается на более высокую планку этих миров. И там встречают божеств, полубожеств, посланников богов, духов верхних легионов, как их мы называем. Высочайшие силы. В начале времени Мары я увидела удивительный сон. Во сне я шла. Это был огромный лес. Темный, дремучий такой. И у меня какая-то сила словно вела по этой тропе. И вот я иду, и вижу впереди сидит огромный лев. Поскольку львы мне снятся с малых лет... У уже давно нет во сне страха перед ними, потому что это тотемы моего рода. И я подхожу к нему. И чем ближе подхожу, тем больше мне кажется, что я этого льва знаю, что где-то видела. И лев мне говорит человеческим голосом. Хочу вам сказать, что даже сравнить не с чем, чтобы вы поняли, как говорят, как общаются сущности. Иногда передают информацию подсознательно, иногда слышишь голос. И лев говорит, да, это я, и передо мной встает картина, я понимаю, где я видела этот образ. Как я уже сказала, смотрела так мелком, Хроники Нарнии. Лев и колдунья. И он мне говорит. Я сам захотел, чтобы обо мне написали. Я тот самый Аслан, который охраняет вход Палата Махурамазды. Я вспоминаю, что ведь действительно древняя сущность, древний страж, который приходил в виде льва и спасал жрецов, а потом, согласно восточным легендам, приходил спасать колдунов от расправ и от опасностей. И я спрашиваю: что ты хочешь от меня? Почему я здесь? И он мне отвечает, «Я позвал тебя сюда, чтобы дать тебе заклинание». Я говорю, а какое заклинание? Для чего? «Я даю заклинание для своего прайда», — сказала «Это заклинание поможет им выжить в мире геен». Я понимаю, что речь... А той обстановкой, что царит в мире, я говорю, а ведь этих гиен очень много. Возможно ли выжить в их мире льву? И Аслан мне отвечает, если хотите выжить в мире гиен, оставайтесь львом. И больше ничего не нужно. Естественно, я сейчас думая об этом, понимаю, что речь идет о том, что те, которые останутся львами, и которых не покинет смелость, они и выживут в мире ген. И слова передать моему прайду я тоже поняла сильным людям. Людям, в которых живет лев, а не гиена. Которые падалью не питаются. В которых есть ощущение и понятие своего прайда. <coughs> в которых есть понятие родина. Честь, сознание. Вернешься, говорит он мне, и передашь эти слова древнего ослана. И каждый, кто будет эти слова повторять, выживет. Я, наверное, от себя добавлю, видимо, эти слова нужно читать перед тем, как идешь. Для какого-то, то есть за каким-то главным, важным делом, вопросом. Наверное, эти слова нужно читать перед судом. Наверное, эти слова нужно читать перед какой-то.. перед какой-то опасностью в жизни. Наверное, эти слова нужно читать для того, чтобы семьи вашей не коснулось беда, которая касается многих. Наверное, эти слова нужно читать во время войны, во время чумы, еще каких-то бедствий. Слова, которые помогут выжить. Сколько раз читать мне не было сказано. Но поскольку я, слушая эти слова, видела, как... Меняется атмосфера вокруг. Я думаю, что эти слова можно читать по-разному. Сидя в машине, где-то уединиться, прочитать. Дома прочитать, перед своей дверью читать, перед калиткой читать. Но слова, которые помогут выжить в этой ситуации. Он произносил эти слова с рыком. И рык был настолько пронзительный, настолько сильная энергия, вибрации вот этого голоса. Было ощущение, что я вся просто, вся проникаюсь вот в эти слова. Меня просто трясло. Я даже помню, что я громко что-то сказала, потом я вскочила, взяла телефон... Вышла из спальни, чтобы никого не будить, и быстро произнесла, на голосовом записала эти слова, отправила себе в чат. Утром мне почему-то казалось, что это просто был сон, и то, что я записала, все такое, это тоже было во сне. Но когда я включила телефон, посмотрела, да, я записала эти слова. Это был очень сильный, очень реальный сон. Я хочу вам передать, как передавала очень многое, и еще, наверное, не раз передам за всю свою жизнь, то, что хотят, чтобы я передавала вам из мира потустороннего, из мира богов, из мира духов, из мира ушедших уже людей, вот я передаю вам завет того самого Аслана, который был стражником врат храма Ахурамазды, которого <писали> описали в различных легендах, мифах, и который сам хотел, чтобы о нем сказали. И который сам почему-то выбрал меня для того, чтобы через меня передать эти слова вам. И я уверена, что и этот заговор, как и все другие заговоры, которые вам передаются через тот мост под названием Инга, я уверена, что этот заговор будет точно такой же сильный, рабочий, как и все остальные. Язык мне незнакомый, поэтому могу предположить, что это язык духов, либо уже вымерший язык, потому что не схож он ни с одним языком. Ну, может быть, и схож, я не знаю, но, по крайней мере, я не нашла похожих звучаний ни с одним языком. Айо, в и ЛИ АМЕО, ВАЕ ИСТУ, ГЕОАСТ, О яия, ДЕО, ЯИЯ, АФЕ, НАСИЯ, КАТИЯ, ЛАВЕ БЮР, СИЕНО ХОТИМ, ИО, ИО, САНАЕ, НАСИЯ ХОТИМ, АЙ ИЕ, ХАТИЯ. Камине с Вайю Риоса Йоа Сан Йоа Хаття Тахаття Эвир Итея Тако Тако Санверия Яя Тако Ви Ам Эа Аст Вот такой вот удивительный язык, но когда читаешь прямо по всему телу идет такая вот вибрация трясет еще раз прочитаю айо вы яма. ли амео вайе исто гео аст о яя део яя афенасия катия тове биор сиено хотим Io io sanae, nasia hotin, ai hatia, kamine es, vaio riosa, oiasan, oia hatia, da hatia, evir itia, tako, tako, samveria, ija tako, viam, east. Ea мне даже рассказывать непросто. Как видите, я медленно говорю. Потому что несколько раз пыталась снять ролик. Каждый раз рассказываю, и начинает внутри трясти. Тяжело даже рассказывать и произносить эти слова. Настолько непросто это передать. Но я должна была это делать. Уже несколько дней собираюсь, как начинаю про это снимать. Мне так начинается вот такой жар какое-то непонятное состояние, потому что это настолько сильные сущности и духи и божества, что даже рассказывая о них, не просто, даже в этом случае требуется жертва, скажем так, свое здоровье, состояние души и тела, чтобы это передать вам. Я сделала то, что должна была сделать. И уверена, что это вам поможет. Удачи вам всем!